Всем привет! В последнее время все чаще мы слышим вопросы, как торговать во время кризиса, как заработать на нефти, акциях, валютах. В этом большом видео постараемся ответить на эти вопросы. В текущего кризиса много факторов, например, ценовая война между Россией и Судовской Аравией стала мощным драйвером снижения цен на нефть. В этом видео мы рассмотрим детально три вопроса, почему кризис – это возможность для заработка, как теряются или зарабатываются деньги во время кризиса, как заработать в кризис на нефти, акциях и валютах. Трейдерам важно работать с акциями с большой волатильностью. Во времена кризиса она увеличивается в разы и с ее помощью можно рассчитать потенциальную прибыль и риск. Биржи рассчитывают волатильность с помощью фьючерсных контрактов S&P 500 WIX и RVI для московской биржи. Это нереализованная волатильность. Реализованная же волатильность – это разница между дневным максимумом и минимумом финансового актива. Чем шире дневные диапазоны, тем выше волатильность. В эти периоды скорость ленты увеличивается многократно, спреды тоже увеличиваются, даже в очень консервативных инструментах. Итак, представим вам один любопытный график. Это динамика VIX индекса волатильности за почти 100 лет. Стрелка на графике показывает рост волатильности фондового рынка во время текущего коронакризиса. Фактически данный график уже устарел, потому что мартовские пики ВИКС уже превысили пики финансового кризиса 2008 года. Как вы понимаете, волатильность означает широкую амплитуду движения цены. Заметьте, что все всплески связаны с обвалом рынков. Вопрос, почему цены падают быстрее, чем растут? Ответ – страх. Именно он движет паническим падением рынков. В конце видео мы покажем вам много примеров паттернов на акциях, фьючерсах и других рынках. Пока мы еще не знаем имена тех, кому удалось заработать на текущем экономическом кризисе, ведь кризис еще не окончен. Зато мы можем представить, какими могут быть прибыли, если узнаем, кто заработал на кризисе 2008 года. Например, Эндрю Ладе, руководитель калифорнийского хедж-фонда «Ладе capital. Он открыл позицию против инструментов, обеспеченных высокорискованными ипотечными кредитами и заработал в 2008 году 888% годовых. Джефф Грин – инвестор в недвижимость. Джефф предугадал проблемы рынка недвижимости и сыграл на его падении, что принесло ему 800 миллионов быстрой прибыли. Джон Полсон. Его инвестиционный фонд «Полсон и компания» добыл 3,7 миллиарда долларов прибыли на кризисных рынках 2008 года. Но, конечно же, есть те, кто теряет во время кризиса. Всего лишь за один день, 24 февраля 2020 года, 500 самых богатых людей мира из списка Forbes потеряли суммарно 139 миллиардов долларов из-за падения акций их компаний. Несмотря на то, что Джефф Безос оказался очень проницательным инвестором и продал в начале февраля акции компании Amazon на 3,5 миллиарда долларов, он все равно возглавил рейтинг потерпевших, потеряв 4,8 миллиарда долларов. Как сообщает Bloomberg, практически на такую же сумму объединил глава компании LVMH Бернар Арно. Исполнительный директор Zara Amancio Артега не досчитался 4 миллиардов долларов. В конце февраля-марте 2020 года, когда вирус официально признали пандемией, пострадали практически все ценные бумаги. Потому что когда инвесторам страшно, они не выбирают какие акции и облигации продавать, а какие оставлять. С 20 февраля по 18 марта 2020 года особенно сильно упали ценные бумаги авиакомпаний и круизных компаний. Акции Аэрофлот минус 50%, акции American Airlines минус 63%, акции норвежских круизных линий минус 82%. Примеров громких обвалов можно привести много. Но несмотря на кризис и панику, некоторые компании чувствовали себя неплохо. И цена их акций с 20 февраля по 18 марта даже выросла. Это продовольственные компании. Сначала акции этих компаний рухнули, но потом резко выросли, потому что люди начали запасаться продуктами и уходить на карантин. Производители медицинских товаров и разработчики противовирусных вакцин. Например, компания iBio и Hit Biologics разрабатывают вакцину против коронавируса. Стоимость акций IBO в моменте 27-28 февраля 2020 года повышались более чем в 5 раз. Также разработчики видеоигр и развлекательных интернет-сервисов. Например, стоимость акций японской компании Capcom, которая производит компьютерные игры, сначала упала, но потом достигла нового максимума, потому что спрос на их продукцию повысился. Компании, добывающие золото. Акции Polius на московской бирже на 30 марта 2020 года достигли исторического максимума. Очень интересно, что цена акций ETF китайских компаний на московской бирже тоже достигла исторического максимума. Итог этого списка – инвесторы могут выбрать ценные бумаги компаний, которым пандемия выгодна, и уходить из акций компании, которые могут пострадать больше всего. Паника и ажиотажный спрос лишают людей трезвого мышления. Инвесторы избавляются от ценных бумаг и переводят свои активы в деньги. Периоды паники на финансовых рынках очень выгодны, но можно потерять все, поэтому особенно важно соблюдать правила управления капиталом. Всегда использовать стоп, не ментальный, а фактический. Не увеличивать убыточную позицию в надежде, что рынок развернется. Не спорить с рынком, занимая определенную позицию. Не переносить позицию через ночь в ожидании того, что рынок пойдет в вашу сторону. Не торговать большими объемами. Наоборот, объемы стоит уменьшить, а повышенная волатильность должна компенсировать это. Итак, на что смотреть в периоды повышенной волатильности? Совет 1. Следить за новостями из реакции рынка на эти новости. В одном из предыдущих видео мы обсудили полезные фундаментальные показатели. Ссылка на это видео будет в конце и в описании. Совет 2. Присоединяться к тренду, если он явно выражен. Один из самых простых и полезных индикаторов текущего тренда – профиль объема. Если вы видите, что после накопления объема в рынок идет вниз, значит покупатели в этом объеме проиграли, а продавцы держат ситуацию под контролем. Совет 3. Используйте ленту принтов для совершения быстрых краткосрочных сделок. Рассмотрим пример. Мы совместили пятиминутный график акций PAO Полюс и умную ленту в платформе Atas. На графике нисходящий тренд. В поисках возможности присоединиться к нему мы можем построить интересные уровни. В данном случае это пробитый уровень поддержки. Такие уровни зачастую называют уровнями дисбаланса. На тесте уровня в индикаторе Speed of Tape мы видим повышение скорости ленты. Оно отмечено желтым цветом в гистограмме и в свече, в которой это ускорение происходило. Участники рынка начали торговать агрессивно, покупатели хотели перехватить инициативу, но цена остановилась не пробив уровень сопротивления. Далее в ленте пошли крупные сделки на продажу. Этот набор можно использовать в аналогичных ситуациях на тестах важных для вас уровней. Второй пример. На пятиминутном графике акций PAULU мы будем смотреть на Smart Tape и Smart DOM. Ленту можно фильтровать, чтобы выделить только крупные сделки, тогда она будет бежать медленнее. В точке 1 в ленте мы видим резкий всплеск средних по размеру рыночных покупок и цена тоже взлетает. В стакане чуть ниже уровня покупок на круглом числе 4600 есть крупный лимитный ордер, мы выделили этот уровень черным прямоугольником. Если ордер настоящий, то он сдержит продажи, а учитывая, что на этом уровне ранее уже было проторговано более 20 тысяч акций, очень вероятно, что цена здесь замедлится. Крупные покупки в ленте и лимитный ордер ниже покупок создают хорошее соотношение профит к риску. В периоды повышенной волатильности несколько тиков прибыли легко превращаются в несколько десятков и сотен тиков. Совет 4. Выбирайте слабые сектора для продажи и сильные сектора для покупки. Посмотрим на дневной график компании, которая разрабатывает вакцину от коронавируса. Мы выделили две растущие свечи, которые взвинтили стоимость акций в моменте больше, чем в 5 раз. Никаких новостей о вакцине на сайте компании на 27-28 февраля не было. Но, как вы видите, это классический пример «покупай на слухах, продавай на фактах». Давайте перейдем к практике поиска возможностей во время масштабных движений цен. На падающих инструментах в тренде интересно искать отскоки вверх и окончания таких коррекций. На примере акции Apple можем привести пример с признаками слабости покупателей. Точка 1. Максимум 12 февраля на уровне 327 долларов. Точка 2. Минимум 28 февраля на уровне 257 долларов. После активизации покупателей 28 февраля акции Apple продолжили развитие бычьего импульса. Вот тут стоит начинать искать окончания коррекции и в этом поможет паттерн из ВСА нет спроса плюс футпринт. В точке 4 уровни максимального объема формируются в узком диапазоне около 295 долларов. В точке 5 видно, как ежедневный объем уменьшается. Что это значит? Скорее всего, уменьшение объема вызвано дефицитом покупателей, которые соглашаются потратить 300 долларов за акцию Apple в условиях распространения коронавируса. Пробитие точки 4 со скоплением максимальных объемов ускоряет рынок. Баланс в районе 295 долларов не может больше сохраняться. Сделаем промежуточный итог. Сигнал «нет спроса» может появляться во многих вариациях, но основные признаки этого паттерна можно охарактеризовать как высыхающий объем при попытке повышения цены. Это поведение цены и объема становится благоприятным условием для входа в короткие позиции на падающем рынке во время кризиса, особенно около уровней сопротивления. Похожие разворотные модели появляются и внутри дня. На экране пример нефти Бренд с московской биржи. В точке 1 попытка покупателей поднять цены, быки прикладывали усилия, чтобы протолкнуть котировку выше предыдущих максимумов. В точке 2 объем усыхает, это похоже на дефицит спроса около 29 долларов. В точке 3 обратите внимание на пузатый профиль над круглым числом 23 доллара, трейдеры покупали контракты на прорыве круглого уровня. В точке 4 закрытие бара на минимумах, блокирование покупателей в плохих позициях. Их покупки обернулись в убытки. Про нефти и причины было сказано очень много, поэтому мы просто подведем итоги. Обвал мировой экономики в марте 2020 года стал результатом длительного экономического противостояния между США и Китаем. Распространение опасной вирусной инфекции вызвало пандемию и парализацию крупных секторов бизнеса. Это спровоцировало также снижение цен на нефть. Дополнительным драйвером стало прекращение действий сделки ОПЕК+, которая на протяжении нескольких лет способствовала удержанию цен на нефть выше 50 долларов за баррель. В данных обстоятельствах будет разумным предположить, что лидеры государств-производителей нефти будут предпринимать меры, направленные на повышение стоимости нефти. К таким мерам можно отнести личное высказывание глав государств, поддерживающие цены. Публичные встречи и переговоры лидеров стран, подписание соглашений о сокращении добычи нефти, публикация отчетов о деловой активности бизнеса. Появление указанных признаков уже в текущем моменте говорит о том, что торговая стратегия должна учитывать новый приоритет – покупку нефтяных фьючерсов с целью роста. Рассмотрим конкретный пример такого влияния. 2 апреля 2020 года президент США Дональд Трамп опубликовал в Твиттер сообщение о том, что после разговора с наследным принцем Саудовской Аравии он ожидает и надеется, что Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки, а может быть даже на 15. Несмотря на нелестные комментарии в адрес президента, цена на нефть действительно подросла в этот же день на целых 20%. Окей, okay, на фоне поддержки цен на нефть со стороны первых лиц государств мы вправе ожидать повышенную волатильность актива. Как это использовать? Предлагаем простую идею. Для реализации нашей торговой идеи необходим индикатор дельта, который показывает инициаторов сделки. Если инициатором был покупатель, то значение дельта будет положительным. Установите индикатор дельта на график в побарный режим, как показано на графике нам необходимо на графике найти бары, в которых дельта имеет значение выше среднего. Определить такой бар не составит труда, так как внутри дня такие бары будут выделяться своими размерами на фоне общей картины. В точке 1 мы фиксируем экстремальное значение дельты, вызванное агрессивными покупками. Агрессор спровоцировал рост цены на 3%. Бар, в котором зафиксирована экстремальная дельта, для нас будет считаться контрольным. На следующем шаге необходимо провести горизонтальный уровень по лоу контрольного бара с экстремальной дельтой. В случае, если тень у свечи достаточно короткая, то целесообразно строить уровень по нижней точке тела свечи. Если же тень слишком длинная, то с помощью профиля объема смотрим участки тени, где объем торгов был максимальный, и уже по найденной точке строим уровень. Собранная опытным путем статистика позволяет говорить о том, что построенные описанным образом уровни показывают достаточно высокую эффективность для того, чтобы использовать их в анализе рынка. На тестах таких уровней можно искать дополнительные подтверждения для открытия сделок. Еще один пример. Рассмотрим подобную ситуацию, где дельта будет иметь отрицательное значение, а уровень в дальнейшем будет пробит. На графике в точке 1 замечена агрессия продавцов с повышенной отрицательной дельтой. Обратите внимание, что вниз от контрольного бара цена не ушла, а значит, возможно был срыв стопов перед продолжением восходящего тренда. Отмечаем для себя уровень по хай контрольного бара и соглашаемся, что открывать шорт от данного уровня имеет смысл только небольшим объемом, так как приоритетом выступает пробой уровня. После тестирования уровня сопротивления цена все-таки сделала коррекцию в 30 пунктов, что может быть вполне достаточно для фиксации профита, но с учетом того, что в большинстве случаев этого будет мало, предположим, что фиксация профита не произошла и цена сорвала стоп. Следуя логике предложенной нами системы, пробитый уровень сопротивления должен стать зеркальным. Если уровень сопротивления был пробит и цена закрепилась выше, то высока вероятность отбоя от этого уровня, если цена войдет в фазу коррекции. А наш уровень будет удерживать цену от падения, то есть станет уровнем поддержки. В точке 1 цена тестирует наш контрольный уровень поддержки с небольшим пробоем, который недостаточен для отработки стоп-лосс и уходит в продолжение восходящего тренда еще на 6%. В предложенной нами стратегии существует всего 5 правил. Правило 1. Если дельта отрицательная и цена снижается, то уровень строится по хай-бара. Он выступает сопротивлением. Правило 2. Если дельта положительная и цена растет, то уровень строится по лоу-бара. Правило 3. Если дельта отрицательная, но цена не снижается ниже, чем лоу-контрольного бара, высока вероятность пробоя построенного уровня сопротивления. Правило 4. Если дельта положительная, но цена не растет выше хай контрольного бара, высока вероятность пробоя построенного уровня поддержки. Правило 5. Если уровень поддержки или сопротивления был пробит, он становится зеркальным. Эта стратегия является простой и удобной во времена кризиса, так как требует наличия всего одного индикатора и минимальных знаний о рынке. Давайте перейдем к еще одной интересной теме – влияние кризиса на валютный рынок. Современная экономика имеет явно выраженную цикличность, которая отражается на мировом валютном рынке. Курс валюты – это как барометр, который показывает, здоровая ли экономика страны, происходит ли развитие производства, растет ли благосостояние граждан. Вот что происходило с волатильностью на валютной паре евро-доллар в 2006-2008 годах. Перед кризисом волатильность на валютных рынках падала, в экономике наблюдалась относительная стабильность, происходил рост долгов. И чтобы получать ту же доходность в условиях низкой волатильности, необходимо было увеличивать размер капитала в управлении за счет кредитных средств. В 2006 начале 2007 -го года дневная волатильность была около 70 тиков. Это точка 1 на графике, который вы видите на экранах. С началом кризиса волатильность резко начала возрастать и инвестиционные фонды, хедж-фонды, оказавшиеся не готовые к такому развитию событий, были вынуждены закрывать свои позиции из-за нехватки маржи и превышения лимитов по рискам. А это приводило к еще большему увеличению волатильности на рынках. В результате дневная волатильность возросла до 170 тиков в 2018-2020 годах центральные банки активно стимулировали экономику, заливая рынок практически бесплатными кредитными деньгами. Кредитные ставки были снижены до минимальных значений. Это привело опять к падению волатильности на рынке. В 2019 году дневная волатильность упала до минимальных 40 тиков точка .3. В 2020 году начался резкий взлет волатильности до 160 тиков точка .4. Если сравнить 2008 год с 2020 годом, то видно, что волатильность просто взлетела не за несколько месяцев, а за несколько дней. Волатильность в некотором роде это опережающий индикатор предстоящего кризиса. Когда волатильность резко падает, это предвестник кризиса и резкого роста волатильности. Итак, какой был валютный рынок до начала кризисных явлений? Низкая падающая волатильность, рынки в целом становятся вялыми, наблюдается падение объемов торгов. Цены длительное время находятся в боковых движениях, после коротких импульсов, как правило, происходят откаты. Сильные, длинные, устойчивые тренды по большей части отсутствуют. Цены часто возвращаются к своим средним значениям. Соответственно, на таком рынке до кризиса хорошо работали стратегии, подходящие под данный характер движения цены. Это стратегии, основанные на возвращении цены к средним значениям. Стратегии торговли во флетах, разворотные стратегии, показывающие вероятные точки разворота рынка, методы усреднения, сеточные стратегии, настроенные на текущую волатильность рынка. Что же произошло со многими такими стратегиями, основанными на низкой волатильности? Неконтролируемое падение, как и на рынке. Что же необходимо делать, чтобы не повторить такой печальной участи? Торговая стратегия должна быть адаптивной, изменяющейся под текущую волатильность рынка. Адаптация под волатильность – это обязательный пункт любой долгосрочной прибыльной стратегии. Каким валютный рынок становится в кризис? Резкий рост волатильности и объема торгов, резкие изменчивые торги внутри дня, сильные реакции на кризисные новости и сильные устойчивые длинные тренды. То есть лучше всего подойдут трендовые стратегии, в которых можно давать прибыли расти и искать точки входа с целью долиться к имеющейся позиции по тренду. Кризисный рынок это трендовый период. Соответственно, нужно искать трендовые торговые подходы. Они будут на порядок эффективнее всех остальных. На каком таймфрейме мы можем наблюдать сейчас устойчивые длинные тренды, вне исключения, это дневной таймфрейм. Следующий пример мы будем рассматривать именно для этого таймфрейма. На валютной паре евро-доллар за февраль-март 2020 года мы увидели 4 сильных устойчивых тренда. Они показаны линиями на графике. Также дневной таймфрейм позволяет тратить на анализ рынка не более 10 минут в день и совмещать трейдинг с вашей работой или бизнесом. Если вы на карантине, то это дает прекрасную возможность заработать в кризис в домашних условиях. Определить тренд поможет индикатор TPO and Profile VATAS. Если посмотреть на график цены с помощью классических методов, например японских свечей, то вы можете и не увидеть борьбы между быками и медведями, которая происходила внутри дня. Например, ситуация, которая возникла на рынке евро/доллар 23 марта 2020 года в точке 1 на графике. Несколько дней был сильный тренд. После этого мы увидели две свечи с длинными тенями. Что говорило, скорее всего, о приостановке тренда. Но понять, куда двинется рынок на основании японских свечей было трудно. Давайте посмотрим на эту же ситуацию через призму индикатора рыночного профиля. 23 марта точка 1. Максимальный объем торгов за день Point of Control поднялся выше максимального объема 20 марта. Это показывало, что быки начали побеждать медведей. Следовательно, возрастала вероятность разворота вверх. 24 марта утром, когда трейдер мог делать анализ, цена находилась уже выше максимальных объемов 20 и 23 марта, что соответственно показывало силу быков на рынке. Дальнейший тренд вверх подтвердил правильность вывода на основании анализа объемов по индикатору рыночного профиля. Индикатор рыночный профиль – это некий рентген, который позволяет вам заглянуть внутрь ценового движения и понять, кто сейчас побеждает на бирже, и затем присоединиться к победителям. Если максимальный объем за день перемещается вверх, то вероятнее всего на рынке побеждают быки и цена будет расти дальше. Если максимальный объем за день перемещается вниз, то вероятнее всего на рынке побеждают медведи, и цена будет падать. Еще нужно обязательно обратить внимание на реакцию цены на следующий день. Если цена выше вчерашнего максимального объема, это говорит о силе быков, значит, вероятнее цена будет расти. Если цена ниже вчерашнего максимального объема, это говорит о силе медведей, значит, вероятнее цена будет падать. Еще один важный индикатор для ответа на вопрос продолжится ли тренд или развернется это индикатор Volume. Он показывает сумму проторгованных контрактов за день. Тренд продолжается на умеренно растущих объемах, а заканчивается на всплеске высокого объема. Анализируя индикатор Volume вы будете более четко понимать не закончился ли текущий тренд кульминацией это график валютной пары евро доллар за март 2020 года. в начале месяца был сильный восходящий тренд который закончился 9 марта сильным всплеском объема точка 2. Далее начался нисходящий тренд на сравнительно меньших объемах и 19 марта он закончился тоже на большом объеме. Поэтому если хотите найти хорошую точку входа в новый тренд ищите возможности для совершения сделки после дней с кульминационным объемом торгов. Подведем итоги сегодняшней темы. Скорее всего, мы продолжим наблюдать сильные тренды. Валюты развивающихся стран будут обесцениваться по отношению к валютам развитых стран. Обесценивание, девальвация и инфляция могут привести к тому, что стоимость валют развивающихся стран упадет в 2-3 раза. Аналогичные бурные движения следует ожидать на рынках акций, металлов, сырья, индексов. И пока кризис в разгаре, стоит обращать внимание на сектора и акции, которые более всего могут пострадать. Так можно искать возможности в нисходящем тренде. Также обращайте внимание на акции компаний, в которых мир будет нуждаться в ближайшее время более всего. Для поиска торговых возможностей используйте индикатор Volume для поиска окончаний коррекций и поиска кульминаций, которые часто приводят к развороту. Кластерный анализ и рыночный профиль помогут найти разворот как внутри дня, так и на дневных графиках и дадут информацию о свежих уровнях. Не забывайте о том, что очень важна реакция цены на такие уровни. Спасибо всем за просмотр, делитесь этим видео, пишите свои вопросы в комментариях и до встречи в следующих видео.